распаковка. И сегодня к нам попал вот такой вот блютузный мини-спикер под названием W4 от компании FMD. в простонародье Fender Вскрываем Внутри коробки обнаруживаем блистер инструкцию по применению на трех языках на русском, на украинском и на английском Гарантийные талоны. Кабель питания и подключения к внешним источникам звука. USB, mini USB. Чехол для колонки густой. И чехол для колонки с колонкой внутри. Мощность колонки 3 Вт. Вот и все.